Итак, тема первая. Практикум. Числа и способы подсчета. Множественное число существительных введений. Для образования формы множественного числа к существительному почти во всех случаях просто добавляется окончание S. Ball, balls. Мяч, мячи, number, numbers. Число числа три, триз, дерево, деревья. Многие существительные во множественном числе в английском языке оканчиваются на s, но в большинстве случаев это окончание произносится не как s, а как z. Balls произносится как balls, numbers произносится как numbers, trees произносится как trees. В английском языке форма множественного числа не всегда образуется за счет добавления буквы s в конце существительного. Есть несколько исключений из этого правила. Вот два наиболее распространенных. Если существительное оканчивается на «y», форма множественного числа образуется за счет отсечения «y» и добавления «i» и «s». «Country» — «Countries». Страна – страны. Family – families. Семья – семьи. Если существительное оканчивается на «оу», форма множественного числа образуется за счет добавления и Hero – heroes. Герой – герои. Tomato – tomatoes. Помидор – помидоры. Есть еще несколько исключений из этих правил, которые вы узнаете в процессе изучения английского. Есть также некоторые слова, которые имеют совершенно неправильные формы множественного числа. Вот пять самых часто встречаемых. Child – children, ребенок – дети. Woman – women, женщина – женщины. Man – man, мужчина – мужчины. person people – человек, люди, food feet, стопа, ноги, стопы, ног. Есть некоторые слова на OU и Y, которые не следуют правилам. Если в составе существительного на Y есть гласный A, и e, прямо перед Y, то к нему, как и к большинству других существительных, просто добавляется окончание S. Бой, Boy, Бойс, Мальчик, Мальчики, Кей, Кейс, Ключ, Ключи, Дей, Day, Дейс, День, Дни. К некоторым словам на ОУ особенно словам заимствованным из итальянского языка не добавляется и и множественное число образуется, как и у большинства других существительных. Пиано, Пианос, Стадио, Стадиос казино Casino, косинус Итак, вперед к упражнению закончите предложение the ра севен. Ну понятно здесь cats продолжать students There are five students. Существительное, выделено жирным шрифтом, употребляется в форме множественного числа. Students, ну, естественно, это существительное во множественном числе. Мы отвечаем правильно. Да. Продолжить. Закончите предложение. New York and Beijing are big cities. Вот оно. Правильно. Малейзия и Сингапур are countries in Asia. Countries. Здесь нужно добавить окончание. Countries. Да. Правильно. Закончите предложение. Супергерои — are Аку. Cool. Ну, если здесь стоит «а», значит, это множественное число. И мы выбираем с окончанием «с». Да, правильно. Дальше. Какая форма множественного числа? Слово «person». «person». Ну, действительно, это неправильная форма «people». Да, люди. Подбери слово к одному из следующих правил образования множественного числа family оканчивается на y, поэтому вот так вот но оканчивается на O. и добавляется и s и newspapers просто s да все три зелененьких продолжим I hate я ненавижу комаров I hate Москито. -э да. Продолжить. Где мои ключи? Вот здесь вот. Продолжим. There are five dogs. Да. Зелененькое. Продолжим. I am from two я из двух стран. Countries. Вот так вот. Существительная форме множественного числа. Выбираем. Case, dogs, balls, numbers. Есть. Companies. There are two men and four women. Вот так вот. Правильно. Множественное число men. Продолжим. Какая форма множественного числа слова кей? Вот оно, кейс. Technologies. Единственное число слова технологии. Technology. Да, правильно. Дальше. Выбираем существительное в форме множественного числа матрас Ситис, Бойс, Мен, Казинос выбрали. компании заканчивается на Вай. Вот она. Итак, мы закончили первое практическое занятие по грамматике английского языка.